Добрый день, уважаемые подписчики! Хотим вам а, показать, как происходит замена фильтров приточно-вытяжной установки серии Duo ЕД. Данная приточная установка установлена у нас в офисе. У этой приточно-вытяжной установки а, алюминиевый рекуператор, высокоэффективный и противоточный. Эффективность достигает до 90%. Установка у нас стоит в офисе около года. На данный момент автоматика нам сигнализирует от необходимости замены фильтров ну или очистки фильтров. Сейчас мы хотим вам показать, насколько грязным воздухом мы с вами дышим, когда мы не используем приточно-натяжную вентиляцию в домах, школах, садиках, а просто открываем окна на проветривание. Наш офис находится около проезжей части, но это не очень загруженная улица. На притоке у нас стоит фильтр F7 класса, тонкая очистка. Согласно классификации фильтров на вытяжке у нас M5 стоит. Сейчас мы когда достанем фильтр, увидим, чем же мы таким красивым дышим. Какой у нас на улице воздух. Я думаю, все сталкиваемся с тем, что когда идем по улице, особенно весной, несет пыль, грязь. Когда, думаешь, волосы засыпали, на, во рту песок чувствуется. Ну вот мы открываем окна, в принципе приглашаем всю эту грязь, пыль к себе в дом, офис, квартиру, школу. Видите, как сыпется грязь? Это приточный фильтр мы достаем. То есть через... Этот фильтр проходит воздух, который мы поставляем в помещение. Ужас. Просто ужас. F7. На фильтрах всегда есть маркировка. На данный момент сейчас мальчишки достанут фильтр, который стоит на вытяжке. Фильтра устанавливаются для того, при точно тяжной установки не только для того, чтобы мы с вами дышали чистым воздухом в помещении, но и для защиты рекуператора. Ведь, представьте себе, мы видели только что, насколько он грязный. Пластины рекуператора забиваются этой грязью, эффективность рекуператора падает, ну, как бы фильтра у нас снесут. Двойное значение. Видите, вот у нас вытяжной, он не настолько грязный, но все равно достаточно грязный. Повторюсь, фильтра у нас служат не только для того, чтобы обеспечивать чистый воздух в помещении, но и для того, чтобы защищать рекуператор. Смотрите, F7, два фильтра, это вот наш новенький, который мы подготовили, и тот, который мы достали. Прошел всего один год кошмар очень грязная фильтра поэтому пожалуйста обратите внимание делайте выводы нужна ли вам вентиляция какой класс очистки фильтров вы хотите использовать в своей приточно-вытяжной вентиляции как видите смена происходит в принципе достаточно быстро но не является прям очень сильно проблематичной Фильтра лучше хотя бы несколько раз. Это, конечно, нужно учитывать место, где расположена приточно-натяжная установка, насколько загружены улицы, сколько грязи идет с улицы. Чистить какое-то время, через какой-то промежуток времени, а потом делать полную замену, потому как фильтр, вы сами видели, очень грязный. На данный момент мы ставим чистые фильтра. Приточку. Будем дышать по-прежнему чистым воздухом. Мы за то, чтобы в школах, в садиках, в коммерции, в домах, в квартирах использовалась приточно вытяжная вентиляция. Это связано с тем, что мы дышим с вами более чистым воздухом. Мы экономим на том, чтобы подогревать или охлаждать воздух. Приточная вытяжная вентиляция очень важна. Это Ваше здоровье!